Друзья, вы снова на канале Ejercicios de Espanol, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. Сегодня мы разберем сложную тему испанского языка, а именно Complemento Directo Indirecto. Что это такое? Это существительное или местоимение в винительном и дательном падеже. В данном упражнении мы будем разбирать, как заменить существительное на местоимение. То есть, когда нужно предложение ⁇ Я даю цветок маме ⁇ заменить на ⁇ Я ей его даю ⁇ Давайте посмотрим, какие местоимения у нас есть. Когда мы строим предложение с местоимениями ⁇ Комплименту директо-индиректо ⁇ то сначала употребляется ⁇ Комплименту индиректо ⁇⁇ дательный падеж ⁇ а после него ⁇ Комплименту директо ⁇⁇ винительный падеж ⁇ к местоимению «ё» для комплемента индиректо будет форма me, – «мне». Комплементу директо тоже «мэ», но переводится уже «меня». «Ту» – дательный падеж Т – «тебе». И винительный тоже Т – «тебя». «Эль, эй, я, в дательном падеже имеют форму «лэ». Ему, ей, вам уважительно. Либо она заменяется на с, когда к одному глаголу относятся два местоимения в третьем лице. В винительном падеже местоимения имеют форму ЛЕ, ЛО и ЛА Его мужчину, его, если говорим о вещи, ее или вас уважительно. Носотрос или носотрос в дательном падеже имеет форму нос. Нам. В винительном падеже такая же форма нос. Нас. Всотрос раз. дательный падеж ос вам. Винительный падеж также ос вас. И эйс-эйос устедес в дательном падеже имеют форму лес, либо с, если рядом стоят два третьих лица. Им или вам уважительно во множественном числе. В винительном падеже это формы les, los, las. Их, вас. В зависимости от рода. Еще нам надо помнить, что комплементы директо индиректо идут либо перед личной формой глагола и пишутся раздельно, либо после инфинитива и пишутся слитно. Давайте посмотрим упражнение. Мы просто устоит онволиграфа. Вы одалживаете мне ручку. Нам нужно сказать Вы мне ее одалживаете. Сначала находим глагол, с которым мы будем работать. Здесь это глагол престо. Одалживаете. И теперь в первую очередь ищем дательный падеж. Одалживаете кому? Здесь уже есть местоимение «me» – «мне». «Мне одалживаете что?» «Болиграфо» – «ручку». «Болиграфо» – это мужской род. Значит, «его». Как по-испански будет «его»? «Ло». «Вы мне его одалживаете». Получается «usted me lo presta». Вы мне его одалживаете. Дой унапера амария. Я даю грушу Марии. Надо сказать Я ей ее даю. Рабочий глагол дой даю. Даю кому? Марии. То есть ей. Ей по-испански «ле» даю ей что? унапера, грушу. ее. по испански ее будет «ла». а теперь давайте посмотрим еще раз на предложение. даю ей ее. ей и ее. обе формы в третьем лице. и если два третьих лица стоят рядом, то complemento indirecto Дательный падеж заменяется на с. И в результате мы получаем предложение С-ла-дой. Я ей ее даю. Ла Портера энтрега унтелеграмма Консьержка вручает телеграмму моему отцу. Надо сказать, она ему ее вручает. Здесь работаем с глаголом ENTREGA. Вручает. Ищем дательный падеж. Вручает кому? Моему отцу. Ему. Ему будет лэ. Консьержка вручает ему что? Телеграмму. Телеграмма в испанском языке мужского рода. Поэтому его. Его по-испански будет ло. Консьержка вручает ему его. Снова у нас получилось два третьих лица. Поэтому ему ⁇ -ле ⁇ меняется на ⁇ -се ⁇.⁇ -ла-портера ⁇ -ло ⁇ -энтрега ⁇ Консьержка ему его вручает. ⁇ -ту ⁇ регалас у нас либрос, ⁇ ами-армана ⁇ и ⁇ ами я и Ты даришь книги моей сестре и мне. Надо сказать, ⁇ ты нам ⁇ их даришь. Рабочий глагол «ragalas» – даришь. Даришь кому? Моей сестре и мне. То есть нам. Нам по-испански будет «нос». Даришь что? Книги. Их. Их в мужском роде будет «лос». Ты нам их даришь лос abuela cuenta un cuento a sus nietos. Бабушка рассказывает рассказ своим внукам. У нас должно получиться, она им его рассказывает. Ищем глагол «рассказывает». Cuenta. Рассказывает кому? Внукам. A а sus nietos. Им. По-испански «les». Рассказывает им что? Рассказ. Cuento. Его. По-испански ло. Мы опять имеем дело с третьими лицами в обоих случаях. Им. Его. Поэтому дательный падеж лес меняется на se. И у нас получается La abuela se lo cuenta. Бабушка им его рассказывает. Керу регла ами амига. Я хочу объяснить правила моей подруги. Получиться должно. Я хочу объяснить ей его. Рабочий глагол эспликар. Объяснить. Хочу объяснить кому? Подруге. Ей. По-испански лэ. Хочу объяснить ей что? Правила. Регла. Регла в испанском языке – это женский род. Значит, будет ее – «ла». И снова два третьих лица. «Ле» – «ла». Значит, «ле» меняем на «се». И получается «я хочу ей ее объяснить». Так как глагол «эспликар» у нас в инфинитиве, все местоимения ставятся после глагола и все пишется слитно. А чтобы сохранить правильное звучание глагола, нужно ставить знак ударения на тот слог, на который оно падало бы без всяких дополнений. Если вы не поставите знак ударения, то вы получите слово эспликарсела. А надо эсплекарсела. Nosotros enviamos una carta a vosotros. Мы отправляем письмо вам. Нужно сказать мы вам его отправляем. Enviamos – это рабочий глагол. Отправляем кому? Вам. По-испански ос. Отправляем вам что? Письмо. По-испански карта, женский род. Ее, ла. И мы получаем предложение: nosotros os la enviamos. Эта Лола всегда канта Адьего. Эту песню Лола всегда поет для Диего. Требуется сказать: Лола всегда ему ее поет. Где рабочий глагол? Канта. Поет. Она поет кому? Диего. Ему. Значит, лэ? Она ему поет что? Конфион. Песню Ее. Ее будет Ла. Она ему ее поет. Снова два третьих лица вместе. Поэтому лэ заменяется на С. И у нас получается Лола Селаканта Семпре Адиго. В испанском языке часто дублируется и имя, и местоимение в дательном падеже. Поэтому, чтобы нам выделить, что она поет песню именно Диегу, здесь оставлено его имя. Друзья, я надеюсь, что помогла вам разобраться в этой непростой теме. Если что-то непонятно, спрашивайте, комментируйте. Буду стараться отвечать на ваши вопросы. Жду вас в своих новых видео. его!